Всем привет, братишки! Вы смотрите канал Алла Проектс, передача «Кухонные вафли». И сегодня мы приготовим кумыс по совету наших братишек. Но перед началом я бы хотел порекомендовать вам канал «Кухня с бородой». Ты просто обязан подписаться на этот канал кухня с бородой борода не даст тебе умереть с голода. море разнообразных рецептов от легких бутеров дростных изысков подписывайся тут не бывает скучно ссылка в описании а мы продолжаем и для приготовления кумаса нам понадобится стать казахами да я и так казах он же сказал без шуток только без шуток да без жирного молока. <свист> Наберем воды из 1,5 Но это же не вода. Кефир. Ah! Мёд <плес> Хлебнул дрожжи. One, no way, done, Дурак, что ли? Теперь нам нужно покипить литр молока. Молоко использовать лучше лошади, на что мы в принципе и сделали. <плес> Даем 3 на секунду, пока молоко закипит. Далее в кипяченое молоко добавить стакан воды и ложку меда, две ложки меда и все перемешать и остудить до комнатной температуры. В остывшее молоко добавить 2 столовые ложки кефира. Перемешать и поставить на несколько часов, чтобы настояться при температуре 25-30 градусов. Наше молоко загустело, давайте забьем его. Далее полученную смесь нужно процедить от комочков молока. Теперь нужно добавить дрожжи для образования спирта и углекислого газа. Ты чё охуял? Какой спирт? Да я в твои годы уже несколько медалей получил. Наркотики нахуй! Перед тем, как их добавить, их нужно разбавить водой. И добавить немного сахара и хорошенько перемешать. Теперь добавляем все это в чашу и хорошенько перемешать. Теперь мы наш кумус разливаем по бутылкам. Теперь мы даем постоять ему полчаса. Когда он начнет шипеть, нужно убрать его в холодильник, пока он не перестанет пузыриться. Он зашипел, теперь мы его уберем в холодильник. Ну вот наш кумиз готов. Теперь его можно разлить под стаканчиком и попробовать. Как вкусно. Если тебе понравилось, ставь линолеум. Подписывайся на канал, а также посмотри другие видео на канале. Наркотики нахуй. Подпишись. Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Котиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх.